В середине сентября председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что информационные системы учреждения подвергаются массированным атакам со стороны хакеров. В ходе парламентских слушаний она запросила у государства на обеспечение информационной безопасности присутственного места круглую сумму – 100 миллионов рублей. Насколько же адекватна эта сумма угрозе, которую представляют киберпреступники для суда и других важнейших институтов государства? Кибертерроризм уже давно перестал быть простой выдумкой, сюжетом научно-фантастических романов или высокобюджетных боевиков. Ежедневно электронным атакам подвергаются десятки коммерческих предприятий и государственных учреждений, а новостные ленты пестрят сообщениями о взломах сайтов и информационных систем по всему земному шару. Цели подобных атак разнообразны. Это хищение персональных данных и экономических сведений, промышленный шпионаж, дестабилизация работы организаций, а порой и просто внесение хаоса, кибертерроризм как таковой. Преступников не останавливают государственные границы, и в современных глобальных информационных сетях угроза кибератак актуальна для всех стран. Более того, за последние месяцы стало известно, что на международной арене кибератаками занимаются не только рассредоточенные группы злоумышленников, но и особые подразделения спецслужб некоторых государств. Гонка кибервооружений и перспектива глобальных войн в виртуальном пространстве беспокоит многих аналитиков и футурологов. Ни у кого не возникает сомнений, что пострадавшими в результате виртуальных боевых действий окажутся простые граждане. Это клиенты банков, чьи счета и платежи окажутся скомпрометированными, пользователи социальных сетей, чьи персональные данные попадут в руки киберпреступников и абоненты телекоммуникационных сервисов. Свое мнение о том, насколько актуальна сегодня угроза кибертерроризма, особенно в банковском секторе, и как она отразится на жизни простых граждан, высказывают эксперты БИСТВ. Актуальность этого явления подтверждают ежедневные сводки и по телевидению, и по радио. В частности, вот те события, которые происходит в финансовой сфере, когда огромные деньги теряют и граждане, и компании от атак на банковские финансовые структуры. С одной стороны, с другой стороны, это знаменитый Стакснет, который остановил на какое-то время иранскую ядерную программу. И как мы знаем, Говорят, что это дело не просто рук каких-то одиночек. Это очень серьезная подготовка в течение пяти лет или, может быть, даже большего срока государственных структур и серьезных программистов. Поэтому граждане это могут почувствовать в самых разнообразных формах. И одно из масштабных отключений электроэнергетики в Соединенных Штатах Америки – как раз произошло, вот как говорят, в результате одного из э, таких террористических актов при помощи компьютерных атак. Угроза постоянно растет. И если буквально там пять-шесть лет назад эта угроза была совершенно не актуальна, сегодня мы все понимаем, а, с точки зрения техники и технологии, а, реализовывать угрозу кибертерроризма уже можно достаточно просто за незначительные деньги. Сегодня она уже очень актуальна и в будущем будет только расти. В настоящий момент мы все прекрасно понимаем, что команда в средних, даже подготовленных ребят из трех 5 человек может сделать такую целевую атаку, что последствия устранять будет не просто дорого, но и последствия этим неизвестны и непонятны, их даже сложно оценить. А простые граждане на данном фоне будут, естественно, выглядеть жертвами, и а, пока не ясно. Вопрос ведь в том, а куда будет приложение усилий, будет ли это приложение к, к энергостанциям, к водоочистным сооружениям. То есть, естественно, пока вот а, точка приложения не ясна. Для нас, как для нефтяной державы, для газовой державы, особо актуальны а вопросы, связанные с добычей и передачей газа нефтепродуктов. Мы получаем реальную, я считаю, угрозу использования средств, добытых посредством инвестиционного банковского обслуживания эксплуатации каких-то уязвимостей для финансирования в том числе и терроризма. Требования со стороны регуляторов в отношении банковского сообщества отсутствуют именно по противодействию такому терроризму. Если мы возьмем в целом банковскую систему нашей стороны, условно говоря, там в разрезе 80 на 20, то абсолютное большинство банков, которые предоставляют услуги Банковско обслуживание клиентов, там, различным образом идут в телесервис и так далее. Это банки, там, назовем так, банки средней руки, у которых есть маленький канал связи, там достаточно неразвитая инфраструктура именно по IT-технологиям. А вскрыть эту систему, умеющую очень просто, еще проще эту систему обрушить достаточно организовать массированную распределенную атаку и, в общем-то, ну, 80 банков, особенно в регионах, они, в общем-то, перестанут предоставлять свои услуги населению. Это реальная опасность. Но пока нигде это в требованиях регуляторов не отображается. Для предотвращения подобных угроз сумма в 100 миллионов рублей не кажется чересчур завышенной. Ведь, по словам Ольги Егоровой, Затраты Мосгорсуда на отражение атак хакеров, начиная с 1 августа, уже достигли суммы с 8 нулями. а О возможных последствиях взлома информационных систем судебных инстанций можно даже не распространяться. Следует надеяться, что государство все-таки выделит необходимые средства на защиту своих ключевых институтов, в том числе судов, от киберугроз. А злоумышленники, атакующие виртуальный храм Фемиды, проникнут внутрь только для того, чтобы сесть на скамью подсудимых.